Здравствуйте, друзья. Меня зовут Иван Фабров, и Я снова с вами. Хочу сегодня показать э, ули, которые я применяю на пасеке. Э, Давным-давно мне поставились рутовские ули. Раньше я держал их в Додонах и лежаках пчел. Сейчас у меня пасека вся на, на корпусных ульях. И я решил несколько лет я ну, как бы пробовал держать э, пчел в этих улях. Мне понравилось, и я решил сделать себе улей, ну чуть-чуть модернизировал его под себя. Ничего такого особенного здесь нету, ну как бы просто многие спрашивают за ульи и как бы я хочу показать. Это вот такой улей. Здесь как бы правда я не чистил ни дно, ну, как есть. То есть если в раньше в предыдущих версиях моих ульях как были подкрышники там крыши скатные там, то от этого я ушел и как бы решил что подкрышники как бы, это лишняя деталь лишнее как бы телодвижение снимать ставить и по сути она не нужна хотя у меня есть подкрышники я их как бы теперь использую для сотового меда для, так сказать, брускового меда очень как бы нормальная штука. Вот такой улей. Начнем с крыши. Крыша у меня такая, то есть у меня в этом улей нету ни подкрышника, ни утеплительной подушки, то есть от подушек я тоже ушел. Вот крыша, она три с половиной сантиметра где-то, по-моему, или см, Можно взять рулетку, но не взял. Здесь. Это как сэндвич Фанера четверка Двойка пенопласт И снова фанера четверка Покрыто это типографской как бы, алюминий С типографией И здесь как бы Пазы Получается в нахлобучку То есть у меня Я открываю крышку получается, И у меня сразу рамки с пчелами Вот такая крыша Проварена в парафине Ну, Сама обвязка э, Как бы очень люгенькая и мне очень нравится, очень удобная и вот такой корпус нечищенный, извините, и... но нечищенный корпус у меня состоит как бы я делаю из двух досток пасум получается вот этот внутренний стык соединения 2 сантиметра, толщина доски 25 миллиметров все у меня идет Я на рейсмусе пропускаю доску Все с 25 Потом эти же с отходов По сути отходов нету Отходы тоже идут потом 25 на рамки Рамки у меня без разделителей Гоффмана Но с 25 Обвязки вот эти крыши Все с 25 25 мм сосна Провариваю я эти ульи Полностью в парафине Ручки выбраны вот такой корпус то есть тоже корпус легенький крашу я его водоэмульсионкой потом парафиню по в принципе цвет вот, после использования держит хорошо самый нестойкий цвет после покраски демульсионкой вот, и потом когда я его провариваю это желтый цвет Он желтого практически нету самые стойкие это белый синий зеленый и вот такое днище днище получается у меня э, скатное то есть тут у меня 5 сантиметров возле передней как бы стеночки и в задней стеночке 2 сантиметра 5 сантиметров и 2 сантиметра то есть получается у меня наклонное дно его вот так можно посмотреть многие тоже говорят зачем это надо Ну, я что-то сразу когда начал делать мне так захотелось я сделал и в принципе не жалею языков здесь нету говорю сразу мусора практически тоже как бы нету пчелки но это от пчелок больше зависит влага даже если может какая-то и есть то она вся убегает влаги на днищик у меня нету одно что вот эта водоэмульсионка вот на литках это видно то есть она ну вот здесь самая нестойкая. Тут надо его прокрашать. Ну вот эмульсионка это как бы более дешевый вариант. Его всегда можно с пульверизатора обновить, и улей будет как новый. Вот такие у меня ули на корпусные. Я полностью решил их делать. Они у меня без фальцевые. То есть у меня нету фальцев ни в дне, ни в корпусах. У меня только получается фальцы в крышке фальцы в крышке и то как бы на хлопочку грубо говоря чтобы крыша не улетала я их ставлю вот так равняю. пчелы это все прополисуют не делаю фальцы потому что у меня пасека стационарная может если бы кочевал то было бы и нужны фальцы но в моих условиях они не нужны пчелы хорошо скрепляют корпуса от видно прополис и вполне рабочий вариант то я считаю, что для меня фальцы не нужны и в изготовлении как бы лишней работы нету с фальцами. И вот такой улей. Вот я хотел показать свои ули, которые я делаю, применяю на пасеке. Улья, которые я хотел показать вам я применяю себя на пасеке и какие ульи я делаю они себя полностью оправдывают толщина доски меня полностью устраивает ульи ведут себя хорошо пчелы чувствуют себя хорошо зимую я на улице как бы проблем с зимовкой нет все, всем пока! ставьте лайки кому не понравилось дизлайки ну, лучше конечно лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока